Однажды мне рассказали такую историю. В одной семье дети выросли, и муж с женой решили отправиться в путешествие. Они выбрали интересный тур, где они поселялись на необитаемом острове. Были только они вдвоем. И только один раз в день на этот остров завозились продукты. То есть какой-то отель на каких-то островах, где они были полностью посвящены сами себе. Очень романтично. Однако, когда они приехали домой, они подали на развод. Сегодня мы поговорим о коммуникациях в семье. И... Это видео-повод для диагностики вашей семейной коммуникации. Пожалуй, тоже начну с истории, когда ко мне на семейную консультацию пришла семья, муж с женой. И они разговаривали очень интересным способом. Нет, вот вы скажите ему... А что он вот о себе возомнил и как он вот вообще? Uh -huh. а, слушайте, вот что она от меня хочет? Она вот... Uh -huh. То есть психолог был таким третьим человеком, через которого шла коммуникация. А нормальная здоровая коммуникация это вот такая и очень часто в семейной консультации мы учим людей разговаривать напрямую, выражать свои эмоции, выражать свои чувства, ощущения и так далее. То есть я так и сидела и говорила, а вы ему скажите, а вы ей скажите, а вы скажите... На что они сильно удивлялись? То есть неужели, пока я вам говорила, он не слышал, он же рядом сидел. То есть он, конечно, слышал, но вы же ему не говорили. Соответственно, мужчина вообще очень э, все правильно. Ему если сказали, то он будет думать. А если это сказали кому-то другому, соответственно, он логично рассуждает, что это не ему сказали, ему можно ничего не делать. Естественно, женщина обижается, потому что она-то знает, кому она говорила, почему он делает вид, что он не слышал потому что к нему никто не обращался и так далее. Итак, вот этим третьим в отношениях может быть кто угодно. Чаще всего это бывает ребенок, иногда это бывает свекровь, иногда это бывает теща, иногда это бывает сосед, иногда это бывает друзья, иногда это бывает собака, то есть все что угодно. И через этого третьего люди выражают свои эмоции, выражают свои чувства нарушен контакт напрямую, то есть вместо того, чтобы сказать человеку, знаешь, я давно хотела тебе сказать, что у меня есть к тебе несколько претензий, и я себя чувствую рядом с тобой не очень простой контакт. Мы можем слышать вот вечно твой папа, да? Та же форма претензий, про которую говорили в коммуникации «ты», только если мы ее проводим через третье лицо, то нам кажется, что мы поступили очень остроумно. И тогда, когда на этом необитаемом острове никого, кроме них двоих, не было, третьим было сделать невозможно никого, люди поговорили друг с другом как смогли и когда они встретились друг с другом и когда они поняли что они друг другу чужие люди они приехали и разошлись то есть неналаженная коммуникация друг с другом она приводит не так редко к разрывам Этим же объясняется развод в семьях, где дети выросли. То есть ребенок вырос и ушел из этой семьи. Он был коммуникатором, и через него осуществлялась связь. И тут он создал собственную семью и ушел из семьи. И взрослым людям приходится общаться друг с другом, а они не умеют. А им крайне тяжело сказать друг другу то, что они говорили через третьего человека. Ровно как и ребенку достаточно тяжело находиться в этой позиции, потому что он любит двух родителей одновременно и передавать какие-то слова мамы папе через свой коммуникатор. Ребенок понимает родителей на детском языке, он не может передать взрослую информацию без искажения, ровно как и наоборот. То же самое свекровь и теща. Это люди, которые любят больше одну сторону по факту. И когда через них идет какая-то коммуникация, они изначально тоже ее искажают. И это нормально. Поэтому, если вы хотите нормальные отношения в семье, да, бывают случаи, когда не все гладко, бывают случаи, когда нужно выяснить отношения. Так и не кричите, а выясняйте отношения. Очень часто люди, чтобы заявить о себе и что-либо сказать, они считают, что если они повысят голос, и если они громко будут это говорить или кричать, то тогда у них есть на это право. У меня хорошие новости. Право сказать у вас есть всегда, и не обязательно это делать с повышением голоса. Достаточно просто сказать то, что вы хотите, озвучить ваше желание, озвучить то, что вам показалось, озвучить то, что вы хотите, чтобы другой человек сделать, озвучить то, что вас устраивает или не устраивает. Люди неясновидящие, они считают, что если вы... Не говорите, значит все хорошо. Есть отличная поговорка. Родственники беспокоят нас только тогда, когда у них что-то случилось. Так вот, если у вас что-то случилось, побеспокойте своих родственников, скажите им об этом. И не надо задействовать для этого третьих лиц. Им очень плохо в вашей коммуникации. И если это третье лицо из этой коммуникации выходит, рушится вся коммуникация, рушатся все отношения. А это строилось годами, и это вам очень дорого. Поэтому побеспокойтесь о том, чтобы у вас эта коммуникация была налажена. И как вы уже слышали, если вы заметили какие-то нюансы, либо она нарушена, либо вам тяжело что-то сказать, это все работает в кабинете у психолога. Мы с удовольствием наладим с вами хорошую, здоровую коммуникацию в вашей семье.